приветствую вас всех на своем канале орхидея от татьяны и у меня новая идея как я своих реанимашек наращиваю корневую систему посмотрите реанимашки у меня супер реанимашки вот они полностью без корней попадают с вялыми листиками ну данный экземпляр уже немного тургор набрал Листик молодой внутри не растет. Ну, если так подумать, можно было просто выбросить. Но я хочу побороться за ее восстановление. Интересно, смогу я это сделать или нет. Вот это грибок появился. Вот это какой-то бугорок. Его ковырять ни в коем случае нельзя, так как распространится и разлетится на другие орхидейки, а так если его не трогать ничего не будет. Сейчас я вот взяла препарат Максим и хочу обработать вот этот бугорочек и хочу обработать корневую шеечку, которую я лечила, она гнила у меня. Это белая орхидейка беглип У меня есть видео, видите как она подсохла хорошо, но здесь осталось черная пятнышко. Сейчас не могу зафиксировать вот видите черное пятнышко и я решила ее намазать максимом и дальше применять методы которые я придумала для лечения этой орхидейки для этого мне нужно открыть ампулку максима и так как она не закручивается очень неудобно придумали ампулку и невозможно будет ее хранить. Одна подписчица мне предложила набрать это все в шприц и хранить в шприце. Но я шприц что-то не могу найти. Я его попозже найду и перелью. Сейчас для начала откроем и сделаем то, что я задумала. Вот беру я ампулку, беру тампончик надо немножко постукивать, чтобы отсюда вылилась жидкость, препарат. И открыли. Видите? Здесь ничего нет. Теперь я беру ушную палочку, макаю в препарат. И мне нужно хорошо смазать шеечку корневую. Вот таким образом. Она впитывает так хорошо. Она подсохла, ничего там страшного нет, но для подстраховочки я решила еще максимум обработать. Можно было бы не обрабатывать. Она и так прекрасно себя чувствует. Недельку уже простояла. У нее все в порядке. Сейчас я вам расскажу, как я ее держу на какой системе, чтобы она ну, не теряла тургор. Много запачка. Все, я считаю, что хватит больше. Вот эти зеленые части, максимум, я мазать не буду, так как он очень хорошо подсушивает. И мне не надо, чтобы зеленая часть подсохла. Только то, что мне я считаю, что надо. И вот этот бугорок тоже хочу попробовать подсушить Максимом. Можно было бы его срезать, но у меня такая идея возникла. Думаю, зеленкой тоже можно. Но Максим больше сушит. Точечно, вот так я нанесла. Все, пока я уберу, мне Максим не надо. Вот так уберу в стороночку. а Потом наберу в шприц, как мне посоветовали, и буду хранить. А пока подсохнет эта орхидеечка, я вам расскажу о других орхидейках. Я ее вот первых ногами поставлю. И пройдемся по-быстрому по остальным орхидейкам. Смотрите, это орхидейка, которая росла в пеностекле. И у нее резко начал идти запах из стекла И попортили все корни после того, как я ее выкопала. У меня есть видео. И осталась, вот видите, корневая какая ужасная. Это уже тоже, можно сказать, реанимашка. Не сильно реанимашка, но реанимашка. Намочила я и стволик корневую шеечку э, намеренно, так как... Эм, я в этот стаканчик добавила препарат HB-101 и на некоторое время погрузила вместе с шейкой совсем эту орхидейку. А сейчас я ее буду сажать на ваших глазах в такое новое придуманное мной изобретение. Я взяла вот такой стаканчик без дырочек. Теперь беру живой мох, который я выращивала. В прошлом видео я вам показывала, ну, рассказывала, как я его выращиваю, как я его сохраняю. Беру кусочек живого мха, обмотаю ей стволик. Вот так. Красиво, чтобы было. И погружу. В этот стаканчик но мне не стало плотно сейчас я еще добавлю мха немного. я хочу чтобы она плотно держалась в этом стакане я уже пользовалась мхом наращивать корневую очень хорошо удается если кто у кого есть возможность попробовать пробуйте Очень хороший способ. Мне он нравится очень. Смотрите, как красивый мох. Прям как будто бы только-только я срезала. Вот так его уложу. Вот. Вот видите, какая получилась посадочка. И легко, ничего сложного нет. Возьму вот этот препарат, который я ее... Это бирочку я поставлю. Здесь я подписала, вот что это Black Mambo, черная орхидейка. Чтобы не забыть. Этот препарат СОЖБИ-101 на краешек горшка вот так, смотрите. Бирочку отодвину, чтобы на орхидейку не попало. И налью на дно горшка, чтобы была внизу водичка. То есть весь мох я поливать не буду. А на дне, чтобы была вот здесь водичка немножко. Корней у нее очень мало, вы видели. И На ваших глазах я посадила эту орхидейку. Теперь беру вот такой горшочек. На дно горшка наливаю воды. Видите? И ставлю сюда, чтобы вокруг моей орхидейки была влажность. Воздуха замечательно. И вот так моя орхидейка будет стоять и наращивать корневую систему. И посмотрим, за какое время у нее появятся новые корешки. Сегодня у нас 11 апреля. Как только появятся корешки, я вам сниму видео и все расскажу, как с ней дальше происходит. Следующая орхидейка. Эту я откладываю в сторону, по ней все понятно, все хорошо. Тургар она не потеряла, у нее все замечательно, я вовремя вынула ее из пены стекла. Теперь эта орхидейка, смотрите, она у меня стоит в... У нее другая посадка. Эту свою реанимашку я посадила в чистый перлит, и у нее все хорошо, посмотрите, растущий корень, замечательные жесткие листья, эти лист... листики, как тряпочки, она давно их сделала такими, а после того, как я посадила в перлит, они немного восстановились. Эти новые, видите, какой новый листик вырос, хороший, эти все жесткие корешочки, вон, в серединке тоже проявляются вон корни между листиком. Растут. Это у нас черная орхидейка. Э, как каменная роза. Еще она красивее. Но черная, черная такая пилорик. И вот листу, корешочек растет. Ну, из-за чего я вам показываю эту орхидейку? Так как ее нужно уже поливать. Перлит просох, вот сыпучий. Видите? и Я хочу вам показать как я э, ухаживаю за орхидейкой, которая растет у меня, наращивает корневую в перлите. Э, я удобрением ее не поливаю, я поливаю просто водой э, с фильтра, ну, так как у нас хлорки очень много. И вот так вот, смотрите, смачиваю весь перлит. Вот так я ее поливаю по краюшку горшка. Смачиваю весь перлит. Не путем замачивания в горшок. И вот внизу появляется водичка. Еще чуть-чуть надо полить. Видите, маловато. А я поливаю до такой степени, чтобы во втором стаканчике, она в двойном стаканчике, появилась воды вот столько. Затем я сливаю эту воду. И орхидейка стоит замечательно, у нее все не видно. Сейчас я в стакан перелью, а потом покажу вам. Вот, смотрите. По краюшку аккуратненько перлит впитывает. Вот, видите, проявляется вода. Вот. Так она немного постоит, затем открываю нижний стакан и выливаю водичку перлит. Очень хорошо держит влагу. Это антисептик. В общем, мне нравится. Орхидея в перлите наращивает хорошо корневую систему. Вот так стекла водичка. И я выливаю. А остальное, сколько там стечет, остается в этом стаканчике. Вот так моя орхидейка стоит. Вот еще одна у меня орхидейка в перлите. Смотрите. Это каменная роза, она без точки роста, она сильно теряла тургор, и я приняла решение посадить ее в перлит. Вон один корешочек она имеет, маленький, вот видите. А так еще корневая здесь, и э, точка роста у нее здесь замокла, листочек резко начал выделять жидкость, гнить. И тоже она стоит у меня в двойном горшочке. Она сейчас полита, ее не нужно поливать, вон есть влага, видите? И так я за ней ухаживаю. У нее все хорошо. И вот эта орхидеечка у меня стоит в амху растет. Она тоже он растет. Какой-то деформированный листочек в отделе вырастила. Ну ничего, пускай какой есть, такой есть. Видите? Как уже будет э, на дне горшочка. Вода и здесь она вам ху. И один единственный корешочек, он иногда дотрагивается до воды, когда я поливаю. Поливаю я тоже ее вот так, бирочку эту в сторонку и заливаю сюда водичку. Сейчас ее поливать не нужно. Теперь посмотрим, как я ухаживаю за этой своей орхидейкой. А за этой орхидейкой я сделала такой горшочек из бутылки из двухлитровой бутылки вырезала и ну, дно отрезала и получилось у меня двойной горшок в этом нижнем горшке я дырочки не проделала я только сделала такая декоративная основа у меня паяльником я завернула, прижала и такая красивая штучка а здесь я паяльником поделала дырочки. И моя орхидеечка стоит в таком двойном горшочке. Вот так я ее... Здесь уже все подсохло. Максим высох. Можно вам уже показывать. Опускаю вниз ее. И она вот так у меня стоит, как в мини-тепличке. Своей шейкой воды не касается. Вот она в горшочке в этом, в бутылке. И бутылка... К воде достает, а еще вот такое расстояние вот э, к воде она не касается. И так она у меня наращивает корневую систему. тургор она не теряет, у нее все хорошо в таком состоянии она стоит. И чернота вы видели на шеечке, не, про... не продолжает дальше никакие свои действия, чернота остановилась. Гниль мы победили. Вот так я ухаживаю за своими реанимашками, наращиваю у них корневую систему. Еще у меня здесь тоже перлите, вот таберни монтана растет. У нее тоже все замечательно, все хорошо. Это очень тяжело укореняется растение. Но в перлите оно укореняется. Вот такие вот на сегодняшний день мои реанимашки. Вроде бы я все сказала, как я ухаживаю за рянишкой в перлите. Это в Амхе, это у меня просто над водой стоит. Удобрениями я их не поливаю, так как если поливать удобрением, ну в перлит и перлит там соли образуются и совсем другие получаются состав. В общем. Не пользуюсь я удобрениями. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь вместе со мной на моем канале. Ждите новых видео. До свидания. А в следующем видео поговорим о болезни вот этой орхидейки. Видите, какие на ней сильные пупырышки. Молодой листик вырос. А Посмотрите, какой он весь пупырышках. Я еще начитаюсь хорошо, узнаю, что это такое и что с ней делать. И вам все расскажу и покажу. Этот листочек отличный растет. А вот этот предыдущий, это какое-то загадочное растение. И мне жалко его удалить, просто срезать. Можно было просто срезать и выбросить. Но ну, орхидейка, в принципе, пошла в рост. Он корешочки растущие. Корешочки. Все у нее хорошо. Но просто срезать. У меня рука не поднимается. Ну, посмотрим, что будем с ней делать. Всем удачи! Всем пока!